25 июня в Москве запала масса приятных обстоятельств. Во-первых, солнечная погода. Во-вторых, наконец-то пришедшая в столицу летняя жара. Ну а в-третьих, день мотоциклиста. Согласитесь, грех было не отметить. Праздник состоялся на северной окраине города у здания речного вокзала. Кто-то приехал на мотоцикле, кто-то на общественном транспорте, а значительную часть публики составили жители окрестных районов, для которых это еще один повод выбраться на пешую прогулку в парк. 19 июня, в понедельник, был Международный день мотоциклиста. Это старая международная традиция, замечательно. Но ну, поскольку понедельник день тяжелый, Департамент транспорта и организаторы решили провести этот праздник сегодня, в субботу. И мы здесь приготовили э, замечательную разнообразную программу и концерт, и выставку уникальных ретро-мотоциклов и мотоциклы гаража особого назначения ФСО. Э, у нас здесь и фото-выставка, и в летнем кинотеатре мы показываем э, фильмы известных российских мотопутешественников Помимо мотоциклов фоллтаймеров, здесь можно увидеть работы лучших российских кастом-мастерских. Например, Fine Custom Меганикс и Зилерс Гараж. Обе студии без превеличения мирового уровня, ведь первая в свое время установила рекорд скорости на Соленом озере Бонневиль, а вторая Зиллерс Гараж не так давно выиграла чемпионат мира по кастомайзингу в Кеоне. Ключевое отличие от большинства мероприятий мотоциклетной направленности... В том, что День мотоциклиста был адресован не только и даже, пожалуй, не столько обладателем двухколесной техники, сколько обычным горожанам, с этой стороной жизни незнакомым. Но мы приехали, потому что мы здесь близко живем. Мы а, стараемся часто выбираться в выходные, а, ну, на какие-то массовые мероприятия, отдохнуть с ребенком. Атмосфера, атмосфера. Здесь свои ребята катаются, здесь... Идет какая-то энергетика наша мотоциклетная. Вливаюсь в первый год в тусовку. Зимой сдал э, на права. Это вот мой первый мотоцикл, первый опыт в принципе езды такой. В восторге. Жалко, что не приехал с детьми. Не получилось. Э, вообще, на самом деле, классный семейный фестиваль. Я так поставил куча конкурсов, куча всего интересного. Классная музыка, классная тусовка. Праздник получился веселым, но спокойным и комфортным с точки зрения семейного отдыха. Это, пожалуй, один из лучших способов составить собственное впечатление о несколько противоречивом, но, несомненно, притягательном мире мотоциклов и мотоциклистов.